я вас приветствую господа на своем канале с вами адвокат дмитрий бузанов не мог я мимо пройти э, карантинной темы вот карантин у нас продлили и э, режим чрезвычайной ситуации тоже продлили до 31 августа вот Просто внесли изменения, вот, приняли постановление 27 мая 2022 года, номер 630, о внесении изменений в некоторые акты Кабинета министра Украины относительно противодействия распространению на территории Украины. Не буду называть название болезни, но это телеболезнь. Я вам сейчас все объясню, почему я так считаю, это какая-то неиздевка, да, знаете... Вот, а, ну, факт, сейчас постараюсь донести на конкретном примере, почему это именно телеболезнь. Так вот, смотрите, вот 27-го это было постановление принято, появилась информация в Телеграме, Шмыгаль и там представитель президента в Кабинете Министров, в кабинете министров на своих Телеграм-каналах опубликовали информацию о том, что Карантин продливается до 31 э, августа. И все, и подхватили сразу СМИ, средства массовой информации, печатные, э, ну, естественно, журналисты, тележурналисты, да? Все, то есть пошла волна, информационный повод появился. То же самое, вот то, что, я, что и делаю сейчас я. Об этом уже все рассказали, но я вот, знаете, как со стороны, вот даю свое видение этой ситуации. Все говорят, а постановление? А что? Да это первоапрельская шутка. То есть, действительно, все удивились. Военное положение. Ну, и какой-то еще карантин. Да какие? Кто? Уже никто не соблюдает. Маски, не масочный режим. Но есть некоторые там персонажи, которые почему-то решили для себя выполнять эту рекомендацию относительно там, носить маски, кто-то может быть и делает вакцинацию, там, бустер и так далее. То есть, все как бы, в принципе, как и должно быть, да. Вот, если продается что-то, если предлагается, ну, если у тебя хватает, э -э ну, если ты хочешь, идешь и берешь, да, как бы, находишь для себя свои, куда деть свою энергию, что, куда потратить деньги и так далее. Ну, то есть, предложили вакцина вакцинироваться, идите вакцинируйтесь, никто не принуждает. Пока. Но было совсем наоборот. Было принуждение, были увольнения, освобождение от должности. Ой, вот это вот длилось где-то ну, 3 месяца точно, да. Потом началось вот это военное положение. И э, приостановили травлю. Теперь сам карантин продлили. Э, их вот эти ограничения, которые против противоэпидемичные заходы, не выполняют, то есть они должны теперь быть рекомендованы. Я же говорю, кто хочет, тот делает. Но, опять же, вернемся к посылу, что это телеболезнь. Запустили информацию о том, что продлили, постановления не было, и потом оно появилось через пару дней. Вот, через пару дней это 29 числа. И сразу же, ну, то есть смотрите, есть <coughs> журналисты, которые... Ну, как я, да, думаю, а, чтобы сейчас рассказать на канале, например. Так и работает журналистка, редакторская политика в любом из средств массовой информации. Что людям подать, что бы им было интересно, бы, например. И они такие берут же информацию из официальных источников, где вот сайт кабинета министров. Я тоже захожу сюда и смотрю такое. Ага, вот постановление появилось. Допустим, если я и пропустил там, не в телеграм-каналах, не собираю информацию, там, шмыгали, а не подписаны или там... Представителя президента в кабинете министра Ну то есть или на каких-то других членов На МОЗа, на Ляшко То есть если я раньше эту информацию не увидел То я возможно увижу ее повторно Второй раз они публикуют То есть с затяжкой Второй раз опубликовали уже э, Вышла сразу информация А потом само постановление Вот оно появилось да? И вместе с этим в этот же день Выходят э, ряд статей Первое Утром Кузин выдает информацию о том, что молекулярный надсмотр, да, нагляд за штамами коронавируса продолжается. То есть, видите, несмотря ни на что, несмотря ни на какую-то там военную агрессию, несмотря ни на какие-то военные действия, несмотря ни на то, что там и медики повыезжали и побросали больницы вместе с больными, и часть территории оккупированы, и ну, ведутся боевые действия, очевидно, что тоже люди, спасая жизни, переехали на безопасную территорию. Но, несмотря на все это, молекулярный э, нагляд продолжится. Вот он так и пишет. Незважаючи на изменьшение захворенности на COVID-19, проговорился, блин, на телеболезнь и войну, в Украине продолжается молекулярный э, насмотр за коронавирусом, за телеболезнью. Вот. И э, смотрите, э, преобладает омикрон. омикрон. Об этом заявил заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач, кузин. В Украине продолжается молекулярный эпидемиологический насмотр. Это означает, что они с каждой территории, области... Берут образцы COVID-19, опять проговорился, ну вот не, не могу я никак заменить. Ну, в общем, берут образцы до болезни и расшифровывают ее. Геном, смотрят, какие штаммы циркулируют в Украине. Это дорогое, да вот длительное, э, написано, доследжение, да? А что там, тесты не определяют? Э, вроде же определяли тесты, вот эти экспресс-тесты. ПЛР-тесты, омикрон, не микрон уже не определяют они. Вот. С начала войны таких было проведено более 750. Так вот, в, Укра... в стране продолжает циркулировать омикрон. Появление новых мутированных штаммов по результатам молекулярного насмотра зафиксировано не было. Слава богу, да, или я не знаю, кому уже, кому слава, что не было зафиксировано. И вот Кузин да, добавляет, что омикрон вызывает ну, э, легкий такой э, перебир хворобы, течение заболевания, ну, кроме, по сравнению с другими штаммами. Ну вроде бы как было наоборот, а или то дельта была опасная, а где делась дельта? Ну ладно, он маскируется под острые респиракторные вирусные инфекции и проходит за 3-4 дня. А микрон проходит за 3-4 дня? Так а зачем тогда эти все вакцинации? Так а как он маскируется под острые респираторные заболевания, если это и есть острое респиракторное заболевание? Понимаете? Ну, какие-то дефиниции используются. Для меня э, вроде бы как привычные, но при этом омикрон. Так в чем тогда опасность была, понимаете? Вот и на сегодняшний день понятно, что это все надутая телеболезнь. Ну он опять же наголосил, что ситуация в Украине с телеболезнью в сравнении с другим миром отличается в первую очередь из-за войны. Каким образом война может действовать на... Поведение того или другого вируса Мне лично, вот как юристу, непонятно Но логика мне подсказывает, что никак А даже, ну например, э если мы, они говорили о том, что скупчиня людей А как же ж будут бомбоубежища? А как же ж эвакуационные поезда? А как же ж э очередя на границах? А почему тогда сейчас весь персонал снял эти маски? А почему тогда сейчас... Верховная Рада, все депутаты сняли эти маски. Кабинет министров, Шмыгаль, Ляшко и так далее. Почему они снимают эти все маски? Ну, вопрос. Ну, если война, ну, например, на, наоборот, ухудшилась медицин, доступность к медицине, доступность к этим же вакцинам, да, которые там обеспечивают... Всего 4 пункта. 4 пункта работает всего в Киеве, понимаете? Ах, было сколько были очереди показывали нам что работают там столько пунктов на каждом вокзале был и тест и вакцинация еще и хочешь в супермаркетах были эти пункты все куда сошло все на лет на нет так вот это была новость подана 20, вот, опубликовано постановление новость подана в 922 следующая новость следующая новость уже вечером в догонку этим же днем пишет ну, то есть, как-то недостаточно подхватили, или что, или не так напугал, что-то не то. Надо переписать. Какие-то непонятные Зачем две новости в один день выдавать? Вот я не понял этого юмора. Но это не их было три новости. Сейчас я третье расскажу. Вот смотрите: пишут: никаких оснований для прекращения вакцинации против тереболезни. У относительно безопасных регионов нету. То есть, ну, например, вот Киев, да, относительно безопасный. Или Левов, там, или ивано -Франковск. Нет, то есть продолжайте. Идите и вакцинируйтесь. Вакцинация вот или болезни продолжается во всех регионах Украины. За исключением Донецкой и Луганской области. Интересно, а в Херсонской области? Она продолжается? Кто контролирует этот процесс? Ладно, а вот... Ну вот как, Херсонская что там, а запорожская там часть, непонятно, что с ней там, с этой, там же военные действия. Ну ладно, укализация, назовем так, продолжается во всех областях Украины, за исключением Донецкой и Луганской области. Никаких нормативных, юридических или организационных оснований для ее прекращения нет. Конечно же. Существенной э, преградой для, вакци... для укализации становится умень... э, уменьшение инфраструктуры. То есть меньше этих пунктов, как я и говорю, что в Киеве их сейчас 4, а было, ой ой, -ой сколько-много. Он пояснил, что до полномасштабной войны работало более 300 с половиной тысяч пунктов укализации, 500 центров массовой укализации и 1400 мобильных бригад для труднодоступных групп населения. Как-то так странно, труднодоступные. На этот час, на это время, тысяча пунктов укализации и более тысячи мобильных бригад и приблизительно 350 массовых центров вакцинации закрыто. То есть, допустим, из этой логики мы смотрим, что было 500 центров, стало, закрылось 350, осталось 150 центров где они? Вот МВЦ был центр массовой уколизации. Он что работает? Так безопасный район Киева. Ну относительно да. Так он не работает. А где работает? Вот напишите в комментариях, где вы сейчас видите, что работает этот пункты именно массовые такие, центры, центры укализации. Потому что 150 осталось. Где они 150? Это влияет на темпы укализации. До 24 февраля мы проводили 100 тысяч укол укольчиков каждый день. А теперь 50-60 тысяч на э, тыждень, то есть в неделю. Ну, в принципе, это значит что? 10 тысяч укольчиков в день? Я не, ве вот я не верю. Вот, вот честно, я сомневаюсь. Вот врут. Я эту информацию проверю. Даже вот сейчас поставлю на паузу, пойду проверю. Итак, вот я перешел на сайт укализации, э, уколизации да, от телеболезни. И смотрите, э, вот тут информация какая-то там, бустерная доза, да, дополнительная, две дозы. там Вот две дозы, 15 миллионов э, получили. Ох, ё-моё. Одну дозу... Тоже 15 миллионов. Ну, 15 700, от 15 200, На 500 тысяч меньше. Э, так, и давайте вот посмотрим, что у нас тут статистика. Э, опа! Ой, нет никакой статистики. А почему? Что ж такое? Нет статистики. Ай-яй-яй. Ну ладно. Значит, это что, не так важно уже? Ну ладно, допустим. А ну давайте посмотрим. Пункты щеплынь. Пункты, пункты. Давайте посмотрим все области, ну давайте вот посмотрим Киев, да, Киев. Что пишут? Убрали они эти пункты или нет? Или это уже информация не обновляется давно? Оля, да тут много их, смотрите, много. Это было раньше. Променада, вот я вам скажу точно, что тут ничего нету в променаде. В променаде точно никаких пунктов нету. Вот целый список в Гулливере точно нету. Вот такие вот дела. Так, ладно, что еще? Ну, нету тут статистики этой. Есть, смотрите, еженедельная вот другой сайт. Я все эти ссылки добавлю в описание к видео, кому интересно, тут может посмотреть. Есть вот статистика, они ведут относительно ситуации относительно распространения телеболезни. И вот э, тут у них пишут, что смотрите, за текущую неделю это с 23.05 по 29.05. Даже уколотые вот, уколотые лица э, 234 человека. На прошлой неделе, то есть ранее перед ней, было аж э, 367. То есть, по, как он говорит, покращение да, пошло. Ну ладно, в общем, вот, такой, вот такая вот статистика, посмотрите, сейчас про третью новость расскажу. Ну вот, посмотрите, кому интересно статистику. И вот сразу выдает, ну не сразу, а вот допустим, между этими двумя новостями, то есть за целый день, за 29 мая, главный санитарный врач выдал три новости об этих укольчиках, об этих телеболезнях и так далее. Ну и тут он... Такой, знаете, типа совет Для тех, кто выезжает За границу И для родителей, детей У которых нет укольчиков Говорит, что Побеспокойтесь об укольчиках Потому что если этих укольчиков Не будет То будет проблемка Вот, ну кому нужно Я вот эти все ссылки на новую Ну, то, о чем я вот тут вам поведал Я все эти ссылки добавлю вот, я считаю, что это все, ну, если есть, да, это заболевание, острая респираторная вирусная инфекция, то я считаю, что каждый вправе сам принимать решение, необходимы ему профилактические эти меры, какие-то маски, там, эти укольчики, витаминчики, или что-что-то еще, ну, если вот 3-4 дня эта болезнь проходит, то я считаю, что, наверное, оно не нужно. И все это раздувалось телевизором, как вот, в принципе, э, вот эти три новости в этот же день нужны были ровно лишь для того, чтобы обосновать необходимость продления этого карантина. Вот. Я вот сейчас ставил на паузу, мне с суда звонили о том, что состоится заседание, я говорю, ну, масочного режима не будет, поэтому я буду лично присутствовать. А он говорит, а я не уверен, что маску у вас не будет требовать. Я, ну, это звонил помощник или секретарь, я говорю, ну, вы же на работу ходите, вы маску носите. Говорит, ну, я нет, но у вас, может быть, будут требовать карантин же продлили. Вот вам и отношение, ну, вот такая ситуация. Поэтому все это было принудительно. Не знаю, чем это закончится, но мы не опускаем руки и продолжаем борьбу с, этим, с этой телеболезнью. Да? У нас свой фронт, скажем так. У них они борются с распространением телеболезни, а мы боремся с их методами борьбы с распространением телеболезни. Юридически у нас фронт. Поэтому спасибо всем, кто подписывается. Делитесь этим видео. Ну, я думаю, я доступно объяснил, что все-таки это телеболезнь, а не какая-то она вот такая вот опасная. Ну, тут уже всем должно быть понятно. Хотя находятся, я же говорю, такие персонажи, которые... Ну, меня кроме удивления, они не вызывают никаких эмоций, поэтому я их понять не могу. Вот. Еще вот такая фраза, смотрите... За, по всем международным правилам есть общая норма: если человек не может подтвердить, что он вакцинирован, э, уколотый, то этот человек э, считается не уколотым. Поэтому, но, поэтому только новая укализация. Это подвел итог заместитель министра охраны здоровья тот же, опять же, Игорь Кузин. Вот такая вот история с этим всем. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу этой телеболезни.